Спасибо большое. Но мне не нравится освещение сейчас. Абсолютно не нравится. Лично. Вечная... Привет. О, привет. Хелло. Хело, мои бренд. Хочу также удивляться, если мне будут дарить вот так И спали мне намек, дать. как? Плюс мои брови, чё? Где твоя сестра? Дома Да, мы с Сабиной были Потом Жулета еще присоединилась Вообще мы втроем должны были быть Но... Но Жулета опоздала И мы вдвоем с Сабиной пошли на фильм Как-то так Как фильм классный, правда. Измены боишься вообще нет. Ничего не боюсь. Более, Кристина, это недостоверь. Этот фильм поспала немножко, конечно, на фильме от души. Проснулась и досмотрела. Хотя бы разбудили меня и посмотрела. Не, зря, не знаю, где. О! Холодный оттенок мне больше нравится. Или вот так уж. Спасибо, ребят. Вы меня смущаете. Опять мой. Махайось. Позовите кто-нибудь мадошку, напишите ей, чтобы она зашла в эфир. Не смесяйте. Блин да. Близости боишься? Какой близости? Какой еще близости? В каком смысле? Я к себе никого близко не подпускаю Ни друзей, ни врагов, никого Сама по себе даже в окружении друзей. Только с Арзу. И то даже с, дру... даже с близкими друзьями, не достаточно близко. А как же я? Что делать? Нет. О блин, ужас. Чем занималась? Фильм смотрела, кушала и домой, и гуляла и покупала что-то занималась mm -hmm. за... Так... И не знаю, что сегодня мне не нравится освещение. Вчера нравилось. Власть, спасибо, все равно тебе придется отказаться. власть придется отказаться. Не придется. Я никогда ни под кого не подстраиваюсь. Никогда не... Ни... Mm -hmm. Так, меня никогда нельзя под себя построить. У меня есть свои личные границы, у меня есть свои мнение и никакой мужчина на это не повлияет. Спасибо за розику. В принципе, если достойный мужчина будет, то будет все взаимно. То есть мы придем к общему мнению и все. Влад, спасибо большое. Блин, что то как-то неактивно сегодня Нужно матушку позвать Спасибо, Влад Как-то так Кажется Не кажется Спасибо, Влад Ну я спасибо -а -а. Спасибо, как кажется У меня достойно это Ботаник вообще не ботаник. Тут вообще тело... Достойное это... Да? Достойное. Почему тут? ботаник? Вообще не понимаю. Достойное это достойный. Достойный. Блин. Короче, ребят, я перезайду, потому что у меня очень. Либо сейчас зависну, включу на полную яркость, а то я вообще ничего не вижу. А я думаю, что так мутно видно, я ничего не, не вижу, еле понимаю себя, что несу. Значит, не отстойно. Все, сейчас, минутку зависну. Оказывается это. Извиняю. Senhora...